здравствуйте дорогие друзья сегодня снова с вами геннадий половинки автор онлайн школы мастерская успеха у нас сегодня с вами очень важная тема как легко и просто создать прямой эфир в социальной сети facebook для того чтобы создать эфир в социальной сети facebook нужно зайти на свою страничку или на свой аккаунт в этой социальной сети видите три таких вот кнопочки первое создать публикацию то есть вы можете создать какую-то публикацию опубликовать фото и видео и вот кнопочка нас интересует прямой эфир нажимаем на эту кнопочку после того как мы нажали на кнопочку прямой эфир мы попадаем вот на этот Окошко, которое называется предварительный просмотр. Если мы посмотрим справа, то у нас вот здесь вот в области мы увидим, что камера подключена, микрофон работает и видим вот здесь вот надпись. Выберите, куда опубликовать трансляцию. Если мы нажмем на треугольничек, раскроется меню. Поделиться в своей хронике, поделиться в своей группе, поделиться в мероприятии, и поделиться на странице, которой вы управляете. Оставим пока поделиться в своей хроники вот здесь вы расскажете о своем прямом эфире. То есть вот сюда вы помещаете текст, сообщение, в котором вы расскажете, о чем будет ваш прямой эфир. Здесь вот вы выбираете доступность вашего эфира. То есть доступно либо всем, либо друзьям только. Либо только вы можете видеть вот здесь, если вы этот значок нажмете. И если вы продолжите, то определенные друзья еще можно допустим будет выбрать пока мы оставим доступно всем. все мы с вами готовы выходить в эфир нажимаем кнопку в правом нижнем углу называется она в эфир идет обратный отсчет и вот мы с вами в эфире как мы это узнаем а вот в левом верхнем углу появилась надпись прямой эфир и вот здесь идет время таймер продолжительности вашего прямого эфира вот здесь, вот в левом нижнем углу, есть такая кнопка «Пригласить друзей». Если вы желаете оповестить своих друзей о том, что вы находитесь в прямом эфире, вы нажимаете вот на кнопочку «Пригласить». Всех, кто вот здесь у вас есть в списке, вы оповестите о том, что вы находитесь в прямом эфире. Они получат уведомление. Потом, после того, как вы это все сделали, нажимаете кнопочку «Готово». Теперь обращаем свой взор на правый нижний угол появилась такая панелька написать комментарий И здесь мы можем тоже написать комментарий давайте напишем то есть если вы написали комментарий нажали enter вот здесь появляется ваш комментарий я написал тест после того когда вы проведете свой прямой эфир то есть вы сделаете сообщение или анонс какого-то мероприятия или расскажете о чем-то полезном для ваших друзей и пользователей вы нажимаете вот тут в правом нижнем углу красная кнопочка завершить прямой эфир и завершаете прямой эфир то есть еще раз нажимаете вот здесь на кнопочку завершить и ждете как, когда эфир завершится после того как вы нажмете на кнопочку готово ваш эфир будет доступен в вашей хронике если у вас Возникли сомнения по поводу качества вашего эфира? Вы можете просто нажать кнопочку удалить видео, и оно будет удалено. Давайте нажмем на кнопочку готово. Теперь мы обновляем э, свою страничку в фейсбуке. и вот мы, ребята, видим наш, наша публикация, наш прямой эфир идет наш прямой эфир. Все, ну, эфир опубликован, цели мы с вами добились. С вами был сегодня. Геннадий Половинкин, автор школы «Мастерская успеха». Заходите на мой аккаунт, комментируйте, ставьте лайки. Я буду вам за это очень благодарен. Спасибо вам за просмотр.